уже несколько раз говорила о том, что этим детям необходима помощь. И если вовремя уделить им нужное внимание и подарить свою любовь, то у них будет гораздо больше возможностей в этом мире. Нужно просто взять и подарить часть своей жизни другому человеку. А это не сложно, правда. Тогда этот мир мы можем сделать более гармоничным. Вот для этого создан был наш фонд. И вы знаете, Макс, это огромное когда ты видишь просто блеск в глазах у детей. И безумно приятно за то, что есть неравнодушные люди, которые всегда готовы помочь. А нам нужна любая помощь. И волонтерская, и финансовая. И просто даже посидеть, почитать сказки. Мне сказали, что ты опять пробухал всю ночь. Я сначала не поверил. Подумал, что мы обо всем договорились в прошлый раз. Я понимаю, у тебя сейчас такой период, ты достиг такого возраста, что тебе нужно подумать о себе, о деле, которое даст тебе возможность полноценно ощущать эту жизнь. Но я уже за тебя подумал, Макс. Я создал это дело, и тебе всего лишь нужно взять вожжи. Ну, не могу уже я заставить человека полноценно ощущать эту жизнь, жить полной грудью, если его интересует только вот трах и обдолбаться. Ты так и будешь молчать? Па, я не знаю, что тебе сказать. Сынок, займись с делом, пожалуйста. Работа, она облагораживает человек. Ладно. Сегодня можешь отдыхать. Спешим на выходной. Но завтра я на тебя очень надеюсь. Юристы подготовили документы. Постарайся, пожалуйста, повести себя в порядок. Хорошо? И давай, завязывай с этим. Обещаешь? Обещаю. Братья, ну здорово! Здорово! Да, нормально. Слушай, не что приколоться? Есть коммуникация. Да ладно, братан. Короче, у меня там есть один вариант, да? Подружание, которое можно разделить на двоих, как мы и хотели. Понимаешь, что скажешь на это? Да не, чувак, не сегодня. Что-то устал. Да ты чё, гонишь, что, гонишь Ты или это? Ну, соберись. Она, короче, волонтерка какая-то там, да? И нуждается в финансовой поддержке. Так, мы возьмем и поддержим ее немножко, да? Вот, Кристиночка, знакомся, мой близкий друг Максим. Очень приятно. Очень приятно. Мне тоже. Вы пообщайтесь Привет. пока, мне надо решить пару вопросов, ладно? Есть. Алло! Алло! Так что у вас там за фонд? Да, ну, вы уже знаете про наш фонд, это хорошо. Мы стараемся сделать все, чтобы дети из детского дома обрели свою семью. Нам очень важна любая помощь, и финансовая, да, понятно. Что? То есть вы действительно считаете, что Егор окажет финансовую поддержку для вашего фонда? Да, Я же обещал. Да, хорошо мало. На то есть две причины. Первое, сегодня Егор хочет провести романтический вещи на троих, а вторая, денег от него вы не получите, даже если вы посетили чудо-женщину. Так что если ничего не смущает, после пары бокалов виски, которые Егор сейчас заказывает на баре, мы поедем ко мне. Извините. Спасибо. Куда ты? В дамскую комнату. Окей. Oh. Okay. Ну рассказывай. Какой хер вариантик такой просрал? Спросишь я без тебя, как сам не свой Ветер куда уносишь, осень не забирай любовь Помню ли я, ты спросишь, я без тебя, как сам не свой Ветер куда уносишь, ветер Алло. Здравствуйте, меня зовут Кристина, мне дали ваш номер в кафе. Сказали, что телефон мой у вас. Не могли бы вы его вернуть, пожалуйста? Да, конечно. А подскажите, когда и куда мне можно за ним приехать? Запишите адрес. приехали не думаю что так быстро вот ваш телефон а у вас все в порядке Стойте! пожалуйста а вы не могли бы подать мне мой телефон я просто очень боюсь подходить. Я боюсь высоты. Прошу вас. Можно мне немного вина? Насторожила место встречи. вот это чувство не подвело. Да, я периодически сюда прихожу разобраться с собой. Я еще днем заметила, что вы какой-то подавлены, что ли? Да потому что богатый тоже плачет. Выделитесь. Да, все максимально банально. Решил что-то понять в этой жизни. Отец хочет, чтобы я продолжал его дело. Завтра готовят документы, я стану владельцем большого бизнеса. Только я не понимаю, зачем мне все это. У меня все есть, а. ничего не нужно. От этого ты и страдаешь. Когда все получается как-то легко, нет наслаждения достигнутой цели. Ну, это просто обесценивается, что ли? лучше и не скажешь запишу в цитаты к себе да отцу тоже все легко досталось 90 вовремя светился а я чувствую что я не такой Но почему-то лечу по инерции ладно простите наверно загрузилась у ну меня есть Точнее, не хочу. Я благодарен тебя за все, что ты сделал для меня и делаешь, но свою жизнь я хочу построить сам. Сейчас еще такой период, когда нужно что-то менять. Ты только не сердись, ладно? У меня такое ощущение, как будто я свою жизнь просто прожигаю. Дело даже не в тусовках. Прожигаю, потому что я ничего не создаю сам, кроме долгов в твоем кошельке. полностью отказываться от твоего обеспечения. У нас тут есть два пути. Либо ты получаешь наследника и теряешь сына, потому что я боюсь, что так больше не вытяну. Либо наоборот. Я очень тебя люблю, но надеюсь, ты поймешь меня. Все. Спасибо, что выслушал. Ты меня очень сильно подставил, сынок очень сильно. Но это по-настоящему мужское решение. Наконец-то ты вырос. Но как бы не было больно, ты прав, Силок. Денег я тебе больше не дам, но вся недвижимость и все, что есть у тебя на счету, это твое. Благодаря таким людям, как Максим, мы можем верить в светлое будущее. Для нас и для наших подопечных деток это очень важно. Простите. Мы очень хотим окружить их заботой, любовью. Алло. Да, здорово, Егор. Слышь, Перец, ты куда пропал? Сегодня намечается отличная туса. Да не, я больше не хочу. Ты чё, Заразу подхватил какую-то. Че с тобой? Не тупи. Я ж тебе говорю, я больше не хочу. И, кстати, не звони мне больше с такими предложениями. Братья, блин. Так и жизнь пройдет, а ты все скучно будешь. Слушай, напомни, сколько тебе лет? Че? Ну, сколько тебе лет? Да 32 ты че, че ты тут пишешь? <смех> ну, в общем, понятно, ладно. Ну, дальше, как и раньше. Все, давай, прощай. Очень хочется, чтобы у каждого ребенка была своя семья. были. Свои родители. А, Максим, скажите, а вы а, внесли огромную сумму пожертвований и сейчас а, занимаетесь благотворительностью в этом фонде. А, что вас сподвигло на этот поступок? Вы знаете, в жизни я понял одну самую главную вещь. Нужно заниматься полезным делом, потому что труд облагораживает человека. Спасибо большое. Удачи вам. Спасибо.